Итак, мы продолжаем подпорную стену. Наши ребята собираются уже домой. Я немножко сделаю маленький обзорчик, для того, чтобы было понятно, что происходит на нашем участке. Это все камень. Красивый, обработанный. Аккуратненько. И здесь пойдет следующая колонна. Наша бетономешалочка наши ребята, ну, и наши труды. Вот Женя говорит привет. Ну, ну все, ребята, стройте из камня, ну и состоятельные люди, стройте из камня, мастера зарабатывайте.